Хорошо, давайте мы тогда перейдем, значит, к следующему, возможно, сегменту, правильно, нашей передачи. А, имеется в виду вот такой момент а, – предчувствие. Вот, что такое предчувствие? Значит, предчувствие является ли предчувствие интуицией, а, если, да, как распознать? Нам что-то показалось, нам что-то почудило, предчувствие от слова «чувство», правильно? значит, Нам что-то привиделось, причудилось, показалось. Является ли это интуиция? Как это распознать и как понять, еще раз, что вот это, скажем так, знак судьбы, сигнал. сигнал. Вот, у нас что-то, мы что-то хотим, мы надеемся на что-то. И у нас как бы даются вот такие вот сигналы, где мы можем понять о том, что нам надо ли вот этим ве этой вещью заниматься, или с этим человеком встречаться, или вот этот контракт подписывать. Ну, вот, такой вот такая вот тема. Но предчувствие – это как бы инструмент интуиции, я бы так сказал. То есть сама по себе интуиция у каждого человека, она ну, хорошо или плохо развита, да? не каждый сам себе доверяет, опять же, не каждый вообще нащупает эту точку интуиции, да? Это интуиция, это начало, начало, опять же, предсказание, телеское, ясновидение, вот это все вот как бы начало, да, с чего вообще вот люди ощущают мир. В детстве это более развито, потом со временем человека предмечивается, это как-то уходит. Но предчувствие это обычно какой-то знак, символ, что, допустим, вот допустим, человек поехал в какую-то организацию да но потом он вдруг развернулся и вернулся домой потому что забыл перчатки холодно да и тут же возникает мысль значит не нужно туда ехать но человек все равно туда поехал и в итоге выяснил что действительно все можно было бы узнать по телефону то есть все равно там нужно было бы свое присутствие там еще какого-то человека ради которого этот человек туда собрался то есть на самом деле таких моментов у каждого человека очень много это может быть как говорят даже даже символ суеверный символ черная кошка которая где-то выскочила и перебежала дорогу это тоже всего лишь показатель что не то что вам туда не надо идти да это хотя можно трижды сплюнуть перешагнуть там развернуться машиной и задом проехать по этому месту более того более того сплевать надо через левое плечо обязательно да да если в машине едешь. Вот. Ну, желательно ну, не попасть на... Я, я обычно просто определяю по-другому. Когда есть какое-то символическое животное, я всегда это рассматриваю шире. Это значит, что около вас крутится какой-то не очень хороший человек. Это животное показало вам, какого пола человек, то есть кошка или кот, да? То есть по, по, по возрастной гамме животного можно определить, и по кошке это или кот, можно определить примерно даже человека, который около вас в качестве недоброжелателя находится. То есть черное животное, наоборот, это хороший знак и белое, но черное как бы предупреждает, что среди ваших друзей может быть человек, который к вам плохо относится. Здесь просто нужно обратить внимание, кто появится сразу после, допустим, встречи с вашей с этим животным и вы сразу можете уже быть осторожней с этим человеком то есть э, как бы предчувствие это э, как бы знаки да какие-то которые вам показывают ваша же интуиция которая предчувствует что-то она говорит вам э, обрати внимание там не надо туда ехать или не надо это покупать понимаешь да она скисшее там творог плохой да там но человек иногда не слышит этого и соответственно получает проблему как это развивать в себе в принципе развивать надо потому что мы живем в таком мире где вроде бы как бы все на электризовано, все у нас на технике, до да, построена но это все такая грань раз допустим электричество отключилось, и вам придется стирать руками соответственно то же самое интуиция она всегда нужна есть человек выходит из дома и у него какие-то возникают ощущения нужно прежде всего проанализировать я не говорю сейчас впадать в паранойю немножечко научиться объективно видеть свою реальность, то есть не субъективно от каких-то своих страхов, эмоций и прочее, а именно постарайтесь немножко ровно, объективно. То есть э, с точки зрения прислушаться к себе. То есть, если вам внутренний ваш голос, интуиция подсказывает, что сегодня не надо никуда ехать э, пустой день так бывает, то, соответственно, наверное, нужно прислушаться. Лен, но опять же здесь должна быть объективность потому что иной раз человек сам вот, себе накрутит вот именно человек да, да, да. и вот... скажет я не пошел туда потому что мне интуиция сказала что у меня плохой день то есть здесь это называется притягивать за уши вот это все да, но, а я же, там, не, но я же говорю сейчас для тех, кто вообще-то собой занимается, если люди, извини, притягивают за уши, там бесполезно вообще говорить об интуиции, там просто идет паранойя да, иногда он, у некоторых. Нет, он для себя притягивает за уши, имеется в виду, он пытается, да. вот как ты сказала, оправдать свои действия тем, что, ну вот мне интуиция, так сказать, подсказала. Да, но здесь же нужно еще в совокупности все-таки, что такое объективное видение? Объективное видение – это когда ты не оправдываешь свое бездействие, а когда ты стараешься как бы со стороны посмотреть на свою ситуацию, и как чужому человеку ты бы посмотрел, подсказал, да, и достаточно хладнокровно поставить, расставить все точки в этой ситуации так, чтобы четко понимать, как лучше сделать почему как говорят гадалки не могут сами себе гадать знаешь потому что человек сам себе mm -hmm. да и лечиться потому что человек начинает сам себе надумывать какие-то вещи особенно если целители они очень сильно на себя могут ну, забирать как пылесос чужую вот эту болезнь и в итоге получается что человек начинает субъективно мыслить относительно этой болезни или относительно своей ситуации то есть он хочет себе предсказать другое а вот у него выпадает это и он не слышит свой голос опять же той же интуиции и у него получается что карты врут как бы но ну, не карты врут а сам человек просто не хочет раз, разложить увидеть грамотно это а как это надо сделать гадать себе ну можно только если ты объективно настроен на свою реальность если ты не подга... не под не подсуживаешь себе как это называется в футболе да когда ты объективен относительно своей ситуации как бы и ты не не испытываешь корысти от того что тебе нужно притянуть какую-то ситуацию а когда у тебя возникает необходимость решить вопрос таким образом и ты исходя из этой необходимости выстраиваешь цепь событий но это более осознанный подход если допустим гадаешь себе то ты тоже все-таки абстрагируешься от себя как от своего опыта лен у меня вопрос по ходу дела ну вот как ты считаешь, человек в нерешительности, и он не знает, как ему поступить. Ну, к примеру, вот даже если он в чем-то разбирается, даже если, к примеру, он занимается Таро, Таро, Таро, и он может себя гадать. Но есть точно такой же, допустим, гадатель или гадалка, который занимается той же самой практикой. Ну, сила, пока мы не разбираем, кто сильнее, кто слабее и так далее. Uh, есть ли смысл не пытаться самому себе, поскольку действительно существует такое понятие необъективности по отношению к самому себе, нам хочется, мы же все-таки в материальном теле находимся, мы не можем абстрагироваться полностью, ну, немного таких, точнее, людей, которые могут полностью от этого абстрагироваться. Если смысл, наверное, обратиться, может быть, другому человеку, коллеге, скажем так, по цехе? может быть если вы абсолютно доверяете этому человеку хотя бы на 90 а процентов об этом что... идет речь да. допустим, а вот у меня доверяем, да. у меня есть такой круг людей ну из коллег кому я могу доверять свои какие-то ситуации потому что у меня также есть круг недоброжелательных коллег которые могут ухудшить мою ситуацию Нет, мы если сейчас, допустим, мы сейчас спрашиваю... такое мы сейчас такое не берем да. я а, я почему если... проси, пожалуйста я почему спрашиваю я сейчас не обращаюсь Uh, таких очень немного людей, специалистов в этом, скажем, как ты, и коллег твоих, ясновидящих, парапсихологов и так далее. Uh, я сейчас говорю о простых людях, так, которые пока не могут, скажем, решить для себя, вот они не знают, это действительно сигнал, или это вот им так хочется, чтобы это было, тогда они обращаются, к примеру, к специалистам, ну вот, к парапсихологам, к примеру, к тебе. Доверяю, не доверяю, ну, для этого надо прожить или там, иметь какой-то опыт, общения с этим ну, да. специалистом и так далее. Я говорю сейчас другую. Допустим, возник вопрос, человек обратился к специалисту, а потом а у него есть два специалиста есть три специалиста и он не уверен все таки то есть вот как в соединенных штатах сейчас еще последний пример придет, будет понятно существует такое понятие как uh, second opinion third opinion то есть второе мнение третье мнение человек пришел к доктору uh, и получил тот доктор ему поставил какой-то там диагноз или предложил какую-то операцию сделать а ему боязно идти на эту операцию и он может быть как-то не согласен он идет ко второму специалисту второй человек специалист ему говорит тоже какую-то ситуацию вот э, тут такое тут такое как бы практикуется а, мой вопрос есть ли смысл обращаться к другому специалисту вот по таким вопросам есть и очень многие бегают по специалистам но вот. я всегда mm -hmm. советую как я советую так либо вы находите одного какого-то специалиста да? но опять же бывают моменты исчерпывания замыливания и прочее но опять же если допустим у вас с одним специалистом все гладко шло то в принципе менять тогда уже не, не стоит но бывает что людям интересно а как видит его ситуацию другой человек потому что привыкание идет да, к специалисту и многие или многие просто начинают лазить по специалистам смотреть с разных точек свою ситуацию хуже всего когда такие люди налетают на, на, на специалистов которые вообще неграмотно видят их ситуацию здесь нужно а, по, тоже опять же исходить из ощущений во первых надо узнать про специалиста что он из себя представляет это я просто настоятельно рекомендую в интернете если человек профессионально работает с людьми о нем есть любая информация если человек имеет сертификаты какие-то да где он состоит, все равно у человека это есть. У человека можно самого спросить. Он может вам показать эти документы. Легально работающий специалист, который не обманывает, он всегда вам объяснит все, что нужно как бы, относить на себя. То есть есть куча всяких работ у других специалистов. Ну, я сейчас говорю о широком профиле да, работы человека. Вот. Опять же, тогда вам надо все-таки да, в следующий этап, если вы все-таки пошли по специалистам-эзотерикам, Выберите себе ну, три специалиста или два, которые хотя бы видят у кого похожие системы, потому что иначе будет наложение видений, наложение предсказаний, и ваша судьба, грубо говоря, может полететь, извините, не в то русло. То есть потом мне, мне приходилось выдергивать людей, которые проходили очистку, извините, снятие негатива у других специалистов, я не буду сейчас их называть некоторых, и реально сразу видно, если с человеком реально работал человек специалист хороший, то у человека действительно все почищено, даже есть осадочные моменты негатива есть, их всегда можно почистить, и это все проходит нормально. А бывает, что человек у него все было нормально, он просто пришел там уточнить один вопрос и пошел по специалистам, и у него возникает потом проблема, потому что каждый видит его ситуацию по-своему, не каждый, кстати, озвучит, как он видит, ведь человек может сказать, да? А внутри он может еще и подумать вслед человеку. И в итоге человек, который спросил просто один вопрос, получает комплекс внешний и внутренний от специалиста эзотерика, и с этим он идет дальше. И не всегда это идет в плюс, потому что тут же идет сбой в работе. То есть человек может попадать на большие деньги в какой-то своей ситуации и куча других моментов. Поэтому здесь желательно иметь общение с тремя максимум специалистами, которые более-менее э, похоже работают по методикам. Тогда вам не придется под каждого подстраиваться, и тогда методика одного не сломает методику другого. У меня бывают случаи, когда люди э, ходят э, э, вот к нескольким специалистам, но они стараются, э, как бы сказать, либо они у каждого берут что-то свое это тоже да, такой подход есть либо все-таки э, они сочетают мою систему видения и работы с клиентом и какую-то методику другого специалиста и тот специалист обо мне допустим знает то есть мы друг о друге всегда знаем то есть это тоже есть понятно ну хорошо и тогда теперь самый главный вопрос как все-таки этому научиться и возможно ли этому научиться вот к примеру к примеру вот мы сейчас лена с тобой беседуем ну ты практик но я не помню, чтобы мы с тобой говорили о том, ты могла бы обучать, допустим, развитию интуиции. Uh, и предчувствие распознавания это интуиция это предчувствие это правильный сигнал или это неправильный сигнал но опять же я даю понимаешь каждый человек приходит ко мне с каким-то своим вопросом и кстати вот по этим видео приходят люди которым не просто интересно на ком-то пожениться там или с кем-то жить и на уровне своей тарелки а приходят люди которые хотят в себе разобраться и каждый человек приходит с вопросами то есть я всегда советую выписать их на бумагу и на каждом сеансе я обязательно прорабатываю вопросы человека помимо внутренних вопросов бывают такие которые человек забыл задать то есть это обязательно, почему говорю, выпишите на бумагу, и мы всегда проработаем, и я вам отвечу, дам какие-то наработки, которые вам помогут а, открыть именно свое состояние. У меня бывают случаи, когда люди приходят и мне рассказывают, что они видят вещи и сны, или могут считывать информацию с человека. Я всегда говорю, прежде всего, хорошо, что вы можете обо мне сказать. Вот человек зашел ко мне в офис, и человек начинает мне, допустим, что-то говорить, и я уже по его разговору и считке информации обо мне, я уже вижу уровень на каком он сейчас уровне развития в ясновидении, там э, э, в интуиции да в той же в развитии интуиции там видит он что-то или ощущает и я уже тогда говорю ему те или иные методики как ему лучше чувствовать и что ему все-таки лучше допустим это развивать в рамках своей жизни а потому что многие пытаются ну, сейчас уже меньше а раньше прям был вал какой-то все хотели быть гадалками специалистами в этой области чушь какая-то такого не бывает но все видимо думают что мы там прям супер много имеем но это абсурд да? очень многие мало берут очень многие средние берут и все это обычно все равно уходит на производство, да, на свое, на созидание своего направления. Вот. И здесь важно, как бы все-таки опять же выписать вопросы, которые вас волнуют. И на сеансах я обязательно дам вам именно то, что именно вам нужно адресно, а не массово. Да, я, я не обучаю массово, а все вопросы я решаю с каждым человеком то есть, индивидуально. То есть только на индивидуальной основе. Да, ты можешь что... обучать человека да, да а скажи что... мне э, вопрос такой это идет э, конкретно этого человека касается развития скажем интуиции вот это все то есть это решение вопроса плюс обучение как человеку можно функционировать как да, можно да, научиться этому это, правильно Ну да я угу. в сеанс обычно вношу разные то есть у меня обычно получается в сеанс как бы входит много всего потому что как бы помимо просмотра снятия негатива и там выкатки на яйцо или отливки на воске, у меня еще входит проработка эзотерическая то есть я обязательно человеку ставлю информационно те опорные точки которые ему нужны будут дальше для развития да? вот и почему кстати в группе сложнее работать с людьми идет наложение друг друга на каждого человека а если это люди экстрасенсорные, то ну, включается спортивный интерес кто быстрее да вот это вообще неприемлемо я считаю в нашей профессии и включается передавливание способностей друг друга поэтому в этом случае как бы я предпочитаю все таки более индивидуальную работу с человеком потому что так он более открыт чем он будет на толпе там высказывать свои какие-то вещи и не всегда все можно сказать вслух при людях Поэтому есть вещи, которые люди задают мне один на один, и это как бы со мной остается, то есть это никуда не выплескивается.